когда врут. Тут написано, что когда ты был хулиганом, я стоял перед тобой бледный. А я никогда ни перед кем не стоял бледный. И потом, ты вовсе не в моем характере. Ты стоял весь красный, языком лизал губы. А вот нос тебе действительно был бледный. Ну, нос же это не я. Ну? Я это, ну, вся натура. Ах, натура? Ну, конечно. Штаб! Дичьи, кончай стучать. Штаб! Ничего нового, все старое. Ладно, сейчас узнаю. Вон идет почтальон, несет почту. Прикажете вскрыть или оставить до вашего прихода? Нужно. Дану почет и уважение. ведь мы еще вчера вечером наполнили 20 ведерной бочку этой старухи. Что я в воде? Купаться, плавать? Ах нее! Обожди, чей дом? Дом двоюрной сестры красноармейца Муштакова. Ну знаешь, что двоюрная сестра, то троюрная тетка. Ну ладно, принесите ей ведра четыре. Мы в конце концов не водовозная команда. Теперь ничего не уходит. Вот вчера, Но тихо, мы с ведрами во двор, Она а мы за кошкой. ребятишки, назад пойдете, калитку закрыть не забудь. Вы что, пораньше-то не могли прийти? Знаешь, Тима, давай наплюем на эту воду. То есть как наплюем на воду? Ну, не сюда, не ведра, а вообще. А вообще должен делать так, как тебе приказано. Кончишь работу, приходи к штабу. Гейка! Есть, Гейка. Иди сюда читать письма. Знаю и не читаю. Дорогой Тимур, нам очень понравилось все, что написано в книге о вашей команде. Ответь, пожалуйста, правда ли все так было или кое-что причинил писатель? Дальше хвалят я и ругают Квакина. Как будто нет, нет хуже людей, чем этот Квакин. Значит, нет. Тимур, Гейка угадал, точно? Точно. Никогда не ошибка. Что отвезли? Я отвезю! Тимур, что это за безобразие? Фионеры обещали проповодить огороды. Кто обещал? Тут организованы две бригады. Одна Гейки Рахманова, другая Женя Александрова. Кто обещал? Это ты называешь безобразием. Я тебе сказала, что я помочь не умею. Я повезю бы с глазами все, что нужно и все, что не нужно. Кроме того, если я буду копаться в земле, у меня засохнут пальцы. И он не будет меня учить играть на аккордеоне. Ну, конечно, это самое главное. На аккордеоне. А ты что, тоже, может быть, не хочешь? Не хочу щипать травой это не нашим, а уж что клади наше, мужской дело. Уж говорил. Наше дело бой строй. Эй, по! Белорода! А ты скоро заставишь меня щипать в или вязать кружева для повозчин глупо, девчаче. Подумаешь, какой воин? Mm. Ну что ты на меня уставился? Все равно ты ничего не видишь. Ты не видишь, что на тобой все смеются. Начальник, кабинет, телефон. Не курите, не сорите. Ты загонял всех ребят своими приказами, а там сидишь и любуешь со своей славой. Была команда, было весело, а теперь тоска, бухгалтерия. Обыкновенная контора. Контора? Я отсюда прочь, игра на своей перламутровой гармошке, Белоручка! Я? Я Белоручка? А ты? Ты замашляйся, Боин! И сейчас тебя в этом скажут вся комара! Не сошлись. не сошлись. Мое последнее, последнее. Прощай. Так и так. Разошлись, разошлись. Последнее. Последнее. будет! Женя, мы соберем свою компанию. Мы подадимся в лес к озерам, собирать грибы, ловить рыбу. А какие места, я знаю, какие рощи. Пойдем. Сошлись! Все в разные стороны. Ты что? Мы тебя ищем! Мы тебя ждем! Мы будем с тобою! Кто мы? Где ждете? Ну мы, народ, люди! Эх, люди, люди. Что вы от меня хотите? Теперь я больше никому не начальник. Нет, ты начальник. Ну, люди, пойдем работать в кохоз. Что было обещано, будет выполнено. Будем начинать здесь сначала. Я приехал, а? Почему а? Как почему? Тоже, чтоб меня не Конечно радует. Я не рада, только ты говоришь, тебе всегда нельзя. Ну, теперь да можно. тебе некогда. А вот теперь есть когда... Папа! А почему у тебя а осталось четыре? Ты теперь полковник? Полковник. А ты генералом будешь? Так не... Не ходи, там уж ты ему оторвешь голову. И свернешь шею. Играешь? Играю. надолго. Надолго. Ой, я так там давно не встречала. Последняя. Последняя. Ай, два, ай, два, левая, левая. Ай, ай, два, ай, два, стой. Ложись. сынок, вы сегодня вы не принесете меня. мне воды в бочку. Вы как стоите? Вы кто? Вы военный рота. Ваше дело бой строить. Верно! Не шевелись! Кругом! Шагом! Марс. Ай! Два! Ай! Два! Нет, дедушка, воды больше никому не будет. Барклайдя да, Толи, Кутузов. ай два, ай два, ай два, Левой. Левой. Ай-ва, ай два, ай два, левая. Пап, ты ложись у меня на кровати, здесь мягко, а я лягу на диване. Нет уж лучше я на диване лягу. Папа ляжет на диване, папа ляжет на диване. Я их дам на отлично. Вернусь и начнутся мои новые времена. Железобетонный инженер. Пап, ты правда приехал к нам надолго. Надолго? На месте только. Рэй! лесом. А завтра в колхоз опять в это время? И завтра, и послезавтра. Людей у нас совсем мало. А что обещано, будет сделано. А почему она у тебя на нас усадина? Я э беда ссадина. Как бы на ноге или руке, не носом ведь я работать-то буду. Ну, не носом, не носом. Мы тебе покажем. А что ты, Фигура, со мной можешь сделать? Как что? Мы тебя изобьем, почем попало. Бей! Ну до смерти ты меня все равно не заколотишь. А наши узнают, так тебя самому спуску не будет. Врешь! У тебя больше нет команды. Ваша команда кончилась, разлетелась. Теперь опять мы сила. Кончилась, разлетелась. Это наше, а не твое дело. На, бей, видишь, я уже глаза зажмурил. У тебя две жизни или одна? Ты со мной как разговариваешь? О чем думаешь? Фигура, ты стихи любишь? Чего? Ну, стихи. Ну, вот, например. Отец, отец, дай руку мне. Ты чувствуешь мое в огне, На этот пламень с юных дней Стояться да жил в душе моей. Скажи, фигура, у тебя пламень в душе есть? Я тебя еще раз спрашиваю, Ты когда со мной говоришь, о чем думаешь? Имел одной он думы власть, Одну, но пламенную страсть. Вы меня бить будете, так бейте, не задерживайте, а то утряга шататься, а мне завтра чуть свет на работу. Иди ты к черту! Прощай, Фигура. И я тебе потом зачитаю. А у тебя есть в душе пламень? Нет, у меня этого нет. Вот тут ты есть, что нету. Эти пах машины боевой, црит танкисты, три веселых друга, Экипаж машины боевой, там живут и песня Помпарука. Неушиной думной с землей, Црит танкиста, ты веселых друга, Экипах машины боевой, Тридцать танкиста три веселых друга. Экипаж, машины боевой. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж, машины боевой. папа на земле все говорят война война посмотри какое небо голубое Экипаж, мы будем ходить в лес на речку купаться кататься на лодке и ты будешь не полковник не рабочий не служащий а просто папа так не бывает ну хорошо Пускай ненадолго. Только на один месяц. Будем жить весело. Из тебя есть деньги? Ты мне подари патефон. Будем заводить марши, танцы. Папа, что говорю, говорю. Я сама знаю, что это глупости. Но мне с тобой хорошо, я не могу говорить иначе. Жень, когда ты так говоришь, я не могу пить чай. Ты видишь, и папа ничего не ест тоже. Ты говоришь, что-нибудь поспокойнее, попроще. Ах, это просто. Это очень просто. Вот мы попьем чаю, проводим на вокзал Олю и пойдем с тобой гулять. Ты мне покажешь ваш штаб, ваш сад. Позовешь мне Тимура. Я? Позвать? Я Тимура? А его, наверное, не дома, а я на работе в колхозе. А почему ты не в колхозе? Я? Не знаю. А там уже есть люди, больше там никого не надо. Что-то краснеешь, путаешь, что-то. Женя. Скажи мне правду. Прошу. Ну пойдем. Ну пойдем. Пап, а ты мне патифон подаришь? Казано. Мало? А какое? Бывает слово пионерское, советское, комсомольское, красноармейское. Мое. Бронетанковое. О, это, конечно, тяжелое и верное слово.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 Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвезли бомбежки со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек.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 непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армии и плот, и смелые соколы советской авиации честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут закушительный удар агрессору. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело нападающим,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 Но ты скажи ей, что я ее люблю, помню Скажи, что мы вернемся Не скоро С победой Ты скажи ей, что она дочь броневого командира И что вы не должны обо мне плакать тебе сказать еще, Женя. Вот я большой, уже седой, а я стою, смотрю, и что говорить не знаю. Ничего не говори, папа. Я все, я все сама понимаю. А ты что? Где Тимур? Не знаю. Ну что? А ты что? Ты что? А я ничего. А где Тимур? В колхозе работает. Давайте подойдем общий. Давай. мальчишка. Люди идут на фронт бить ненавистных фашистов. Нам же надо много работать. А как работать, нам расскажут взрослые, комсомольцы, партийцы, военные. Надо работать топором, молотком, лопатой в поле, лесу, огороде. Была игра, но на нашей земля война. Игра кончена! И девчонки, вот вы головами, давай, давай, будем горы ворочать, а пройдет три дня, Бое! Три, Бое! три недели, не три месяца. Работа надоест и выйдет, что мы не пионеры, а хвусуи и лодыри. Мне, конечно, об этом говорить горько, но лучше сказать напрямик, чтобы потом никто не ныл и не Поможем красной армии разбить фашизм! Раз, два, а будет еще больше! Ура! Ура! Ура! Подходит подкрепление, последний из магикан, гроза садов и морковных огородов. Так у нас целый пионерский отряд и не одна, а три команды. Дейкин, весь поселок, Бакина лес и поле, а эти ночной патруль по охране общественного спокойствия. А здесь будет установлена зенитная батарея. Все? Пожар. сейчас быстренько все воспоряжения Тимура. Сейчас он вам скажет. Музыка чтобы потушить зажигательную бомбу сразу же после ее воспламенения. Вести постоянные наблюдения за действием воздушного врага, чтобы начать тушить зажигательную бомбу сразу же после ее воспламенения. Так, хорошо. А скажи-ка, ты как изъять зажигательную бомбу? Зажигательную бомбу можно изъять, подцепив ее на лопату, схватив щипками, или просто схватив за хвостовое трение и бросить бочку, наполненную водой. Молодец! Прошу запомнить! Хладнокровие, умение не растеряться в минуту опасности есть верный залог борьбы с зажигателями в обуви. Становись на работу! Убежали комсомолкам шить брезентовые мешки и рукавицы. Там нас ждет Оля. Куда вы не побежали? Да я. Трех человек пошлешь украшать призывной пункт. Остальных всех нагороды. Ну, Тима, военкомат мы уже украсили, и мы только сейчас из колхоза. Кваркина знал столько народа, что представитель в всем уходить обратно. Если не веришь, спроси он фигуру. Правильно, всех. Погнали. Извать Там его больше фигуры. Звать вот Васькой! Есть звать фигуру Васькой! А теперь у тебя есть в душе пламень? Пожалуйста, есть! Вот что-то оно что есть! надеюсь. И смотри не того, что все было как надо. Капитан, у меня лишь как не надо, лишь все как надо. А на то я никогда не работаю. Ну смотри. Все будет в порядке. А ты, Коля, к штабу. Коля, иди сюда. Получить тревоги и быстро прибежим. дай мы об этом сообщим. Мальчики, как проехать в Ставчево-Фео? Сначала скажите быстро, как зовут Ворошилова? Примент Евреевич. Откуда он родом? Да нет, если из Луганска. В каком году родился? 1881. Какое военное звание имеет? Первый маршал Советского Союза. Первый поворот налево. Второй переуд направо. Молодец. 15 лет все за хитрость ругали, а вот все один раз в Нет, вот, троих диверсантов будет. Стоп, стоп, я надю! стоп, стоп, стоп, Тут тебя, Таечка, Я сейчас, а где пистолет? Тут могу ребят. Только спокойно. Смотри, чтобы ребята не плакали, чтобы никто не падал. Ничего страшного нет. Я буду спокойна. Ничего страшного нет. Иди скорее, Камчина. Иди сюда. Вот так. Вот. Вот полез. Гром. А потом будет дождь? Потом будет дождь. А потом будет опять хорошая погода? Да, потом будет очень хорошая погода. Затопился за бельевую веревку Thank yeah. you. душного нападения миновало. Отбой. Тревоги могут продолжаться долго. Поэтому для ребят в бомбоубежище нужно перенести кровать и Правильно. Игрушки. Правильно. Правильно. Квакин. Я напишу. А лекарственных трав и растений. Правильно. А что ты, Симаков, напишешь? Я напишу о том, что мы не должны бросать и наше прежнее дело. Мы должны помогать теми, ушедших на фронт. Правильно. Подожди, Гейко. Я напишу о том, что нужно собирать подарки для бойцов. Вот, например, к зиме Правильно. теплые вещи. Куфайки, валенки. Верно, валенки. Верно. Я поделюсь опытом тушения ну, зарегательных. Вы Женя Александрова? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я опоздал на три недели, но теперь война. Да. Полковник просил передать вам вот это. Привет, папа. Осторожней, да. Ой, А это Спасибо. ваша сестре Оле. Оле? Спасибо. До свидания, Женя. До свидания, спасибо. Оли Александровой от папы. Ой. Папа. Папа. Он вспомнил. Зачем? Теперь мне это больше ничего не надо. Делаешь, она ж заплачет. Я знаю, что делаю. Женя, когда ты услышишь эти мои слова, я буду уже на фронте. Дочурка, начался бой, равного которому еще на земле никогда не было а, может быть, больше никогда и не будет. Если тебе будет трудно, не плачь, не хнычь, не унывай. Помни, что тем, которые бьются сейчас за счастье и славу нашей Родины, за всех ее милых детей и за тебя, родную, еще труднее, что своей кровью и жизнью они вырывают победу у злобного и коварного врага, и враг будет разбит, разгромлен и уничтожен. Я смотрю тебе сейчас в глаза прямо-прямо. Я клянусь тебе своей честью старого и седого командира, что еще тогда, когда ты была совсем крошкой, этого врага мы уже знали. К смертному бою с ним готовились, победить его обещались, и теперь свое слово мы выполним. Женя, поклини же и ты, что ради всех нас, там у себя, далеко-далеко, ты будешь жить честно, скромно, учиться хорошо, работать упорно много, и тогда... Вспоминая тебя, даже в самых тяжелых боях, я буду счастлив, горд и спокоен. Да, клянусь, но не знаю как, я не умею. Я, юный пионер-ленинец, клянусь. Любить, укреплять и защищать свою Родину всем сердцем, всеми своими помыслами, всеми делами. Всем сердцем, всеми своими помыслами, всеми делами. Клянусь, жить честно, учиться хорошо, работать упорно много. Клянусь, жить честно, учиться, учиться хорошо, работать упорно много. Обещаю, помогать старшем труде дома на заводе в колхозе. Обещаю помогать старшим труде дома на заводах колхозе. Клянусь помогать Красной Армии и зорко охранять свой дом, свой город, свое тело. Клянусь помогать Красной Армии. Зорко охранять свой дом, свой город, свое село. Клянусь отдать. Все свои силы, всю свою жизнь для победы над врагом, для счастья великой Родины.